Начинаем. Сегодня 25 июля, и мы с вами разбираем фьючерсы на нефть, золото, валютные фьючерсы и индекс мини S&P 500 Давайте для начала посмотрим, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе, сравним, что у нас пошло хорошо, что мы подкорректировали, и посмотрим, какие торговые возможности есть на неделю сегодняшнюю, на ближайшие 7 торговых дней. Смотрите. Перед нами индекс фьючерс, точнее S&P 500. Обращаю ваше внимание. Во-первых, на существенное кластерное вливание у нас резко подскочил объем лонговый. Здесь мы наблюдаем реальную, реальный интерес на пробитие уровня 47.25 и реальный интерес одной группы участников на движение волонка но не все у них так задалось. Когда мы с вами в четверг общались, к сожалению, у меня отрубился один из счетов, который отвечал за котировки, и я не мог видеть картину целиком. И вот этот бар, я не видел, как он окончательно сформировался. На данный момент, обращаю ваше внимание, вот смотрите, вот здесь, я выделю, здесь был интерес одного из крупных участников рынка в покупке. А вот здесь были его стопы, его вынесли с рынка и сейчас, как мы наблюдаем, цена идет наверх. То есть вынесли ненужного конкурента, цена сейчас находится в зоне очень сильного сопротивления 47.25 и на данный момент торгуется чуть выше. Также обращаю ваше внимание на профиль рынка сегодняшний, да, а POTS у нас находится сверху. Что это значит? Зачастую, когда подс находится дневной подс находится сверху, то есть POTS это сам проторгованный уровень ценовой. То зачастую мы можем ожидать остановки движения, коррекции, разворот. Частично нам об этом говорит вот этот вот разноцветный ромбик. Это у нас класс research Давайте посмотрим. Здесь у нас несколько их, да. По да, победам и по ласкам они прошли. То есть мы можем говорить о частичном закрытии позиций. И в ближайшие 15 часов мы можем ожидать коррекции. То есть, на что я обращаю ваше внимание, в первую очередь был интерес. Вынесли по стопам сейчас сопротивление. Как такового нет Конкурентов нет. Мы сходили в ту область о которой я вам говорил единственно у меня была цель это 45 мы смогли дойти вот до этого хорошего красивого уровня 45-44 буквально вчера в понедельник он у нас отработался ушел в 4 тика и сейчас уже в принципе позволяет сработать 200 пунктов вот к сожалению я вот этот уровень прошляпил был занят но тем не менее пока что все отрабатывается так как мы говорили на прошлой неделе предварительно мы можем увидеть э, промежуточную коррекцию. То есть, если сейчас не хватит силы у покупателей, то мы можем увидеть следующее движение. Ближайшие пару дней. Движение вниз вот к этому уровню. Динамик левел. Их даже здесь два интересных. Обращаю внимание вот на вот эту область. Она была достаточно длинная, здесь достаточно долго находился самый проторгованный э, ценовой уровень. И он незначительно скорректировался и сейчас находится здесь. Поэтому наиболее интересная для нас область поддержки находится между ценами. Где-то так 46.50-46.30. А в связи с чем? Когда цена войдет в эту область если сейчас не хватит силы у покупателей в первую очередь ищем покупки вот в этой области то есть еще раз напоминаю 46 50 46 30 в этой области мы ищем покупки то есть цена может сюда скорректироваться если не хватит у нее силы и после непродолжительного флета пойти наверх это первый момент Второй момент Вероятность того, что пойдем мы сразу Выше На данный момент она мала То есть Здесь сильно проторговали Идет и закрытие позиций И идет сопротивление Поэтому у нефти Не хватает силы На движение на данный момент наверх Поэтому вероятность того, что цена Сразу пойдет сюда На данный момент крайне мала И составляет менее 20% Наиболее приоритетный вариант развития событий это откат в эту область, небольшая консолидация, дальше движение наверх с целью 48.35. Пока про 49.15 я э, не буду говорить, на данный момент я сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем к ней подойти, потому что есть определенные факторы, которые не дают э, нефти расти, поэтому наиболее интересная цель для нас это 48.35. 35. Опять же, обращаю ваше внимание на уровень 47.25. Это действительно серьезное сопротивление, и не факт, что мы сможем с первого раза его преодолеть. Возможно, здесь мы можем увидеть вот такой вот флэт. Вот такой флэт, ложный вынос, опять э, откат, и только потом выход. Это что касается графика М30. Давайте посмотрим, что нам скажет дневной График и график 4 часов по нефти. Так, пробиваем 47-70, 47-80. Ну, пока грузится, давайте посмотрим. Загрузилось. Окей, сейчас секунда. 4770 Ну, понятно, да, это хай вот этот и 47 80, да. Так, здесь что-то было у нас на истории. Давайте посмотрим. 47.80 В принципе, это такая интересная зона. Да, вполне возможно, что мы ее. Её... Так, пробиваем, да, пробиваем. Вполне возможно, что мы ее сможем пробить. Опять же, все зависит от того, как сейчас цена поведет. В первую очередь на данный уровень. Хватит ли у покупателей, силы э, защитить э, данный уровень и отбиться уйти наверх. Да, в первую очередь, э, такое первое промежуточное сопротивление у нас находится на уровне 47.70. Давайте даже вот сделаем так. То есть, ну, возможно, чуть повыше, где-то как раз таки с уровнем 47.80 мы можем незначительно скорректироваться и потом уже пойти наверх. Так. так Здесь ничего интересного нет. А давайте загрузим 4 часовки четырехчасовки вот. смотрите обращаю вот внимание на эту область здесь прошел хороший набор позиций если бы мы могли говорить о дальнейшем скажем так падением я думаю мы бы его сразу увидели либо увидели его в зоне вот этой проторговки, в зоне вот этого сопротивления отбития не было мы прошли как раскаленный нож масло в связи с чем более чем вероятно, что мы сможем преодолеть и вот этот локальный хай, и в принципе, вот он, локальный хай 47.75, я думаю, даже можно поставить 75. И вот достаточно интересный такой уровень поддержки и сопротивления. Ну, как раз наш уровень 48.35, но в данном случае здесь 48.4. Вот наш уровень 48.35 он у нас стоит на по гистограмме мы его определили, находится он на проторгованном достаточно хорошем участке и в данном смотрите, случае у нас есть хорошая область поддержки сопротивления но ну, в данном случае сопротивление то есть у нас неоднократно она отрабатывалась и вполне возможно что, ну вот, все пошел выход удержали а, так что Промежуточная сейчас цель 47, 75, 47, 80. То есть, возможно, сейчас доснесут чьи-то стопы. У нас же трейдеры любят стопы ставить вот за эти вот хаилаи. То есть, их сейчас доснесут, возьмут покупатели, возможно, как-то скорректируется. Да? Вот, давайте посмотрим, где у нас уровень 47, 25. Вот он, да? Вот, то есть... Ожидаем сейчас снос вот этих стопов, которые заходили здесь э, в продаже. А дальше смотрим на развитие событий. Вот если смотреть на 4 часовый график, вот так и вот так, да, то есть вот в эту область. В принципе тут движение буквально на 1-2 дня максимум. Вполне возможно, что до конца недели э, достаточно спокойно мы сможем в эту область прийти и там обосноваться. Давайте перенесем сюда. Все, вот. Сейчас мы идем вот за этими стопами. Цена идет, точнее. Идет снос. Дальше идет коррекция. Возможно, коррекция сможет дойти до этого уровня. 47.25. И дальше 48.35. Давайте будем, как говорят в Одессе, посмотреть, как будет развиваться события, если будут достаточно динамичным, то 49,15 достаточно хорошая цель, мне кажется уже ближе к концу недели или даже в понедельник, но ну, посмотрим. А, на данный момент, смотрите, есть две области, теперь уже поддержки, это 47, 47 где-то, 47. 37 и 47 25 вот от этих уровней можно спокойно присматриваться к покупкам это что говорит это что касается нефти ребят какие есть вопросы по нефти да покупатель не отступает нет ни разу не отступает но вот сейчас у кого-то будет горе это что касается нефти теперь что касается индекса s&p 500 Малость он у нас приободрился. Мы на прошлой неделе говорили о отбитии от уровня 24.50 с целью 24.70. Вот раз цель. Вот у нас Cluster Search. Идет фиксация части прибыли и вот основное закрытие позиции 2475 ровно и после чего мы говорили, что от каждого уровня мы можем ожидать откат 2475 не откатили просто заплатили и 2475 хорошо так откатили уровень 2465 вот смотрите вот к этому отцу дневному то есть хорошо достаточно а, красиво он отработал как а, уровень поддержки не дал цене слишком сильно упасть Здесь цена консолидировалась с небольшими выносами по стопам. И сейчас индекс S&P 500 нацелился на очередные исторические хайи. На данный момент наиболее интересной целью по индексу S&P 500 у нас является уровень, который... Давно уже всех манит, это уровень 2500 ровно. Это, наверное, самый сильный психологический уровень, который есть на данный момент. К нему цена идет и вполне допускаю, что как раз-таки первой основной целью, вот у нас есть уровень 2485 ровно, это промежуточный уровень, и основной целью у нас является 25. Ровно. То есть, смотрите, сейчас э, откровенно надувается такой пузырь, э, накапливаются позиции для разворота, и от этой области, от о, уровня 25.00 э, сложно пока сказать, как может э, цену протащить, потому что индекс достаточно инерционный, в связи с чем. Вот, от уровня 25.00 э, мы можем. Точнее, мы будем искать продажи. На данный момент э, все говорит о покупках, то есть локальной покупки вот в эту зону. Ну, давайте возьмем пока запасом 25.15, то есть вот в эту зону. Хорошее, скажем так, здесь обоснование, флет, накопление позиций, и уже после мы можем увидеть хороший существенный разворот как минимум к, ну, это может быть сейчас я забегаю вперед как минимум к уровню 24 ровно 2400 это первый момент о чем я сегодня с вами хотел поговорить по s&p 500 То есть 25 00, и мы можем ожидать вот как минимум вот такой вот коррекции на данный момент э, продаж я не вижу то есть с этих областей совершенно нелогично э, продавать э, и в первую очередь в первую очередь я бы посоветовал при хорошем сигнале заходить в покупки по индексу я думаю как э, nasdaq так и dow jones они в принципе достаточно хорошо коррелирует процентов на 80 на 90 по движению поэтому по всем американским индексам можно присматривать покупки на ближайшие 7 дней красный квадрат нет красный квадрат это у меня big print вот, big trades в чем отличие big trades это единичная сделка которая прошла по рынку в моменте времени и она зачастую была от одного участника на данный момент у меня ставят агрегированные сделки то есть это все сделки которые прошли в моменте времени э, от всех участников рынка но зачастую э, основной объем идет именно от одного участника можно поставить дробленные тогда вы будете видеть только крупняк но, как показывает практика агрегированные сделки они сейчас лучше отрабатывают то есть э, более значимы э, класс рассеоте же они у меня выделены ромбами на на м60 настройки 13 15 тысяч то есть у меня два класса сечь по бедам это рыночные продажи и по аскам рыночной покупки ну, на данный момент стоит 13000 Единственное делайте прозрачными чтобы можно было разглядеть а что там происходит вот, то есть, вот смотрите вот вот Класс нам показывает, что кто-то, допустим, частично кроет свои позиции. Вот смотрите, как оно отрабатывало, да? Видите? Импульс, класс research откат, импульс, класс расстояч, ну небольшой откат флэт. Поэтому да, достаточно хороший качественный индикатор. Подытоживаем. По индексу sp 500 э, ожидаем покупки. Если ничего не изменится У нас 28 числа Напоминаю, выходят данные По Америке по ВВП Это единственное, что может нас Как-то остановить от этой цели Если же по ВВП все будет хорошо А там, напомню, очень хорошее Соотношение Насколько помним давайте Даже не будем гадать, давайте посмотрим Вот смотрите, у нас хорошее соотношение У нас предыдущее значение 1.4 Прогнозируется 2.6 если сможет ВВП показать такое же значение 2.6, это будет просто ну, хороший такой взрывной эффект и индекс улетит наверх. Любое отклонение в меньшую сторону. Если незначительное отклонение, значит тоже инвестора могут разочароваться и движение наверх может остановиться. Если отклонение будет больше, чем. 0 3 то есть значение будет где-то 2 и 3 2 и 2 или даже 2 но ровно то индекс обвалится даже случай не то чтобы обвалится краткосрочно он обвалится вот потом может восстановиться в любом случае будет хорошая волатильность в пятницу так что выйдите из позиций посмотрите как отреагирует новость в первую очередь смотрите на иена потому что в первую очередь отреагирует доллар Дальше вы можете уже принимать решения. Вышли хорошие данные, заходим в S&P 500 и зарабатываем прибыль. Вышли так себе данные, лучше посмотреть, потому что если доллар реагирует хорошо и качественно, то S&P 500 может отреагировать как-то не так, как вы можете рассчитать. Это что касается S&P 500. Пожалуйста. Теперь по поводу иена, потом к золоту вернемся. Смотрите, по поводу э, иена. Сегодня был хороший качественный торговый сигнал, и в принципе сейчас на иене хороший качественный разворот. То есть у нас есть модель FixPrefix. Это хороший качественный разворот на модель. Наверное, единственное, что я использую из графического анализа, и мы сейчас ожидаем движения цены вот в эту область. В первую очередь вот в эту область, откуда вот этот импульс пошел. Поэтому по иене достаточно сложно сказать откуда можно здесь э, найти продажи вот единственная была хорошая точка на вход это 9400 э, сегодня ну примерно в середине дня и она уже приносит порядка 120 130 пунктов что касается дальнейших продаж э, возможно возможно мы сможем как-то откорректироваться отсюда да на прошлой неделе совсем забыл на прошлой неделе мы говорили о продолжении роста и более интересная область у нас были уровни 90 200 и 90 550 как вы видите каждый из уровней идеально отработал и Иде... так же, как и по нефти 90 200 у нас точнее по сантиметр 500 всего лишь краткосрочным задержал цену и 90 550 стал таким останавливающим уровнем, да, который не дал цене расти дальше. Сейчас мы наблюдаем как минимум локальный на ближайшую неделю разворот, и наибольший э, интерес в продаже у нас представляет вот эта область. То есть в лучшем случае цена может скорректироваться вот в эту область и потом пойти вот как-то вот так сюда. Да? самом на самом деле я сомневаюсь что такое может произойти мое мнение что она может сразу вот так уйти и вот уже только здесь мы можем увидеть вот такой формации flat основное движение это 89 500 по цели Давайте вот так сделаем 89 500 от паца контракт самый проторговый у нас уровень. И 89 320. Это наиболее такие перспективные цели по продаже. А, так, возможны покупки от уровня 9070. Так, давайте вот так делаем. Ну вот, возможную, точнее, прошу прощения, возможную продажу у нас от 9070, тысяч цена скорректина. Не путать. Смотрите, также у нас есть интересный уровень а, 88 900, который у нас неоднократно выступал как хороший уровень поддержки и сопротивления. Вполне допускаю, что он сможет у нас отработать и в этот раз, и основное движение. Локально, у нас будет как раз-таки к нему. Вот, то есть основное движение локально, я буду ждать к нему. Так, давайте сейчас еще. Так. Давайте посмотрим, где у нас цена еще может остановиться. Так. 89-490. Смотрим. 89-490. Ага, ну понятно вот он дневный поц это первый момент Ну, в принципе по, по уровням смотрите 89 600 89 490 и 89 080 вот два уровня точнее три уровня которые могут выступать Точнее, не могут, а будут выступать как уровни поддержки. И будем ожидать как минимум коррекционного движения от них. Это что касается иен, на самом деле, сейчас мне сложно сказать, то есть это локальный разворот, или все-таки иен окончательно пойдет вниз. И на данный момент, как говорят, чукча, 50-50. Вот, поэтому стоит подождать, поторговать эту неделю, посмотреть, что выйдет по ВВП. И уже дальше, через неделю, 1 августа, мы сможем с вами судить о том или ином движении, более-менее стратегическом. Это что касается иена. По иене вопросы есть, ребят? Если нет, я продолжаю. Будут вопросы задавать теперь возвращаемся к золоту здесь мы с вами говорили о области 1245 1252 было наиболее интересная область на разворот к сожалению ходила чуть выше то есть к самой границе вот этой области проторговки она сходила все вот тут вот мой здесь вот набирали позицию после чего мы уходили вниз а, какую опасность я сейчас вижу по золоту и в принципе по иене может быть то же самое опасность заключается в том что мы не ушли отсюда импульсно то есть ну, например вот так вот, вот так вот импульсно мы не ушли мы зафлетили и продолжаем флетить и допуская что флетить мы можем но как минимум несколько дней как раз таки вот вот ну, как флетить в этой области торговаться мы можем до ввп в связи с чем если мы продолжим флетить э, и набирать позицию это откроет нам э, путь как минимум э, в лонг и как минимум к, к уровню 62 и вполне возможно что и выше также обращаю ваше внимание вот, смотрите вот был хороший объем то есть резкий выход вот из этого проторговки выход закрытие части позиции но тем не менее крупный участник рынка остался в нем э, остался в рынке вы э, выше лишь скажем так мелочевка и потихоньку потихоньку потихоньку он набирал позиции вот. на данный момент на данный момент мы наблюдаем как снятие стопов э, шортистов так и снятие стопов шартистов Лангистов и шортистов. Торговая рекомендация возможно следующая по золоту. В принципе, с учетом того, что Е находится вслед за золотом, они хорошо коррелируют. Поэтому я бы вам посоветовал, наверное, в первую очередь обращать на золото. Может быть, это не совсем логичный совет, но тем не менее, в первую очередь обращайте на золото, а уже после а, вы сможете понять, а куда же пойдет Ян. На данный момент смотрим, как будут развиваться события. Если мы не увидим, ну как минимум до конца сегодняшнего дня хорошего импульса и попытки выхода из этой области, то допускаю, что Возможно краткосрочный шорт, то есть примерно вот такое движение. Смотрите, вот в эту область, вот в эту область, где у нас э, был остановлен вот этот импульс, это как раз уровень 12.45, 12.45, 12.43 с половиной. То есть вот вот в эту область. И вполне возможно что либо вот таким движением либо уже на новую на ввп мы можем увидеть выход из данной области то есть на данный момент если мы анализируем и золото немного противоречиво есть торговые сигналы то есть по золоту есть вероятность что мы откатим вниз и дальше у нас будет лонг. По Ене же пока о, о, о, о лонге говорить, ну, не приходится. Вот там более качественная разворотная модель. Допуская, что по золоту мы можем сходить чуть ниже, да, то есть это как минимум к уровню. Давайте покажу. Как минимум к уровню 41. А там уже, как говорится, будем посмотреть. Поэтому вот эта зона, давайте я вот сейчас ее удалю смещу ее сюда и уже смотрим на то как будет развиваться событие вот здесь допускаю что 1245 может удержать и можем увидеть дальнейшее движение наверх основной основная сложность проверной корреляции по золоту и поене мы предполагаем что и там и там то есть одинаковое движение но сам ход движения он сильно отличается то есть если по поене мы видим такое существенное движение почти на 1000 тиков потенциально то есть ну как минимум от 300 а, до 500 это более менее железно то ну, 1000 уже как повезет то по золоту это движение всего на 5 максимум восемь пунктов долларов точнее 50 80 тиков поэтому ну как-то надо не забывать на это обращать внимание это что касается по золоту. То есть в первую очередь смотрим как вот в этой области проторговки все золото ведет Если спускается планомерно значит вот здесь возможен набор позиции и идет движение наверх опять же таки многое будет зависеть от того, что выйдет в пятницу. Если а, данный ВВП а, нас разочарует, нас трейдеров разочарует мы увидим хороший взлет по золоту. Давайте посмотрим на 4 часов, что нас может ожидать по золоту. Так, смотрите. Ну вот практически к хайму подобрались. Так, давайте посмотрим. Да, кстати, вот еще на что хотел обратить внимание, что самый проторгованный сейчас ценовый уровень находится в 12.45 ровно, и он находится снизу и выступает как уровень как раз-таки поддержки. И это тоже немаловажно, и в первую очередь цена здесь как минимум остановится и будет вот в этой области и будет искать, скажем так, подкрепление позиции и отбитие, и разворот. То есть, смотрите, по золоту 12.45, потенциальная точка на вход 12.45, 12.43, если золото попробует э, снять стопы. Если мы говорим о целях, это 12.60, обязательно 12.62 станет у нас уровнем сопротивления. Данный уровень у нас отрабатывает уже неоднократно. Это уровень, который постоянно у нас отрабатывает так. как область сопротивления и поддержки. А далее, вполне возможно, что на ближайшей неделе, если мы говорим о лонге, основное останавливающее движение может быть в районе 1269. Давайте вот 12.60 и потенциальный разворот. Отсюда, и отсюда. Да что же такое? Вот все. окей Это что касается потенциального движения на следующую неделю. Опросов по золоту нет. Хорошо, продолжаем. Евро. Тут, тут мы с вами говорили о наиболее интересной коррекция вниз ну, в принципе мы это в четверг обсуждали 1570 не смог удержать сходили чуть ниже в сторону 115 и хорошо импульсным движением выше наверх то есть сейчас мы обновили исторический, не исторический хай а хай двухгодичной давности а, наиболее интересный уровень у нас был 117 давайте посмотрим на, на дневках что вообще происходит по евро и что нам в ближайшее время ожидать так давайте я эти уровни перенесу на золото так теперь что касается евро вот так она у нас выглядит вот у нас хай 16 года вот у нас хай августа пятнадцатого года оба мы обновили и сейчас у нас как мы видим цена откатывает это в принципе логично как только мы снимаем или достигаем какой-то значимой цели зачастую идет фиксация э, позиции цена откатывает на что стоит обратить внимание в первую очередь на то как цена будет себя вести да то есть как сильно она будет откатывать есть, давайте посмотрим на часовку на часовках мы видим достаточно хороший импульс который поглотил все сегодняшнее движение а, после чего в первую очередь стоит обратить внимание как он поведет себя вот в этой зоне то есть откуда он в принципе стартовал к обновлению хаев зона Давайте я удалю сейчас и вот давайте возьмем вот этот big print за основание вот наиболее такая интересная зона область давайте немного почистим чтобы уровней было вот это в принципе можно оставить так 115 ладно в принципе тоже можно оставить смотрите Объемы кластерного вливания показывают, что у нас произошло, произошло закрытие позиций. с, в принципе крупный участник вышел, мы откатом достаточно существенно и резко. Поэтому допуская, что э, дальнейшее, обновление, э, дальнейшее обновление, скажем так, мы можем не увидеть. И основное движение у нас сейчас нацелено шорт, да, то есть немножко перевести дух, как раз-таки к пятнице это будет понятно. А, стоит нам, да, стоит ли цены расти или не стоит. То есть наиболее интересная область, это вот эта область, она такая, знаете, эфирная 16... Ну, пусть будет вот, 1,16,650, она эфирная, и допускаю что она может не удержать цену. А, Более-менее качественный вход у нас может быть от... Uh, уровней 16 320 16 280 более интересный вход пробы скажем так пера это у нас вот здесь плюс смотрите у нас был хороший импульс у нас здесь есть пустота которую нужно заторговывать То есть первые попытки это а, отторговать вот от этого лпс 16 320 16 280 трейд буквально будет краткосрочный где-то на тиков на 300 все а более существенная область это вот эта область смотрите кстати обращаю внимание у нас был хороший импульс дальше цена остановилась испугалась то есть собиралась с мыслями и здесь была проторговка самый проторгованный уровень 1 15 900 и с точки зрения рентабельности Я бы посоветовал э, всем а, да, получилось. То есть, э, пробовать основные покупки. Опять-таки, беря просчет возможные пятничные данные. Я как раз таки с этой области. То есть вот она верхняя граница 1.1590. Я думаю, можно это даже удалить. Поэтому потенциал у нас так знаете вот так сделаем смотрите 1 16 3 один 15 900 и 11 1540 это что касается потенциальных вопервых целей шорт на опять же таки когда вы будете ставить шорт, вы должны понимать, что вы вставите против шерсти, и хорошего качественного подтверждения на данный момент в продаже нет. Это первый момент. Второй момент. Наиболее интересно продолжать искать покупки возможно все-таки с возвратом в эту область. Допуская, что возможен краткосрочный выход вниз, снятие стопов раз, возврат к уровню 1.17, либо к области 117 117 200 после чего уже основной уход вниз это первый момент второй момент на что стоит обратить внимание О, вот так про пустоту скал правил ps вот этот я озвучил давайте немного скорректирую. так в принципе, смотрим в ближайшие несколько, даже несколько дней, смотрим, как сегодня закрывается свеча, пробуем завтра. краткосрочные продажа продажи, по крайней мере внутри дня продажи в этих областях аккуратно, особенно вот в этой области аккуратно возможно локальный разворот, потенциально ближе к пятнице или даже после ВВП думаю будет понятно это разворот или не разворот если все таки мы говорим о более-менее качественном развороте то в первую очередь это 15 700 давайте даже вот так сделаем 15 700, даже такая кратковременная цель 1 14 540 и основная цель, которую мы можем увидеть в ближайшие даже неделю, может быть даже две недели, это так это Дели у нас. Тогда, возможно, даже и в течение лета это возврат к области 1.1180. Ну пусть будет, давайте возьмем 1.12. Пока. Смотрите. Хай. уже более скажем так стратегическое видение потенциальное движение а, точнее, даже продолжение движения оно возможно но как по мне необходимо накопить топлива то слишком хорошо мы идем и необходимо остановиться да? то есть смотрим цена сможет сюда дойти я думаю и закрепиться ниже то мы можем говорить о развороте и о смене тенденции не сможет произойдет откат то попробует обновить хай то есть возможно где-то про 1, 18 сейчас речи не идет но возможно попробует сходить к 1 17500 но в принципе мы к ней она уже сходила возможно попробует обновить то есть, да то есть до снести кого-нибудь это что касается евро по евро ребят вопросы есть все ли понятно по евро хотя бы плюсики поставьте живые неживые, живые, супер отлично так, окей хотя в принципе 17500 мы практически взяли если с точки зрения интуиции то Видится мне все-таки, что вот это был добы и мы сейчас можем увидеть более-менее существенный разворот вот, вот, это, вот в эту область. На это будем посмотреть. Интуицию, расчет не всегда стоит брать. Канадец. Что мы говорили по Канаде? Движение к уровню 79500 и 0.8. Как мы видим, каждый из уравнений шикарно отработался он у нас, особенно 79 500 неоднократно был уровень сопротивления, него можно было продавать, после того, как цена смогла закрепиться выше, него можно было спокойно покупать. 8, 0,8 у нас полностью сейчас цена остановилась, здесь было зафиксировано закрытие позиции, ровно на этом уровне. Чего же ожидать нам сейчас? Часовой график, к сожалению, нам помочь не сможет, и нам необходимо переходить как минимум на. Давайте посмотрим на сначала на дневном графике, потом, если что, перейдем на четырехчасовой. То есть, смотрите, вот у нас есть хай. Это у нас, давайте более точно 0,8250. Так. Вот у нас есть хай. В принципе, к нему мы подошли вопрос пробьем не пробьем я думаю попробуют попробует, есть, смо, попробует э, преодолеть обновить хай опять же таки если хватит силы то есть мы видим на дневном на дневных сейчас свечах попытку остановить движение то есть неуверенно уже движение то есть в принципе у нас тут тоже крисуется поэтому допуск допуская что как раз таки а, максимум, на что хватит а, импульса вот этого хорошего это 0.8-0.250 как раз, чтобы вот вам было лучше видно Но здесь есть такая сочная останавливающая лимитка я их называю бетонной стеной То есть эта лимитка она в принципе достаточно манипулятивная и говорит о том, что цену дальше наверх не пропустит опять же таки, обращаю ваше внимание что у нас очень мощные пошли импульсы вниз, то есть идет набор позиций, импульс вниз, идет набор позиций, импульс вниз, то есть а, не, да, не даются не закрепиться выше. В связи с чем 0, 08, 0, 250 держим в уме, а вполне допускаю, что как раз-таки с этой области мы можем уйти вниз. Куда мы, ну, куда мы в первую очередь пойдем, давайте посмотрим. Вот об этом пока говорить не будем, это более глобально. Здесь, в принципе, можно не смотреть и перейти на 4 часовки. Наиболее интересный... Это сколько у нас примерно? Ну, в ближайшие, возможно, 2-3 недели посмотрим, как здесь будет развиваться события. Так, где там у нас? 25. Ага. То есть, смотрите уход с этой области основное движение вполне возможно что будет вот к этому проторгоновому уровню это у нас цена 07 77 100 Но это такое основное глобальное движение Потенциально на ближайшие даже не недели, не две а возможно, 3-4, то есть, возможно, до конца лета. Уровни сопротивления, безусловно, есть. Они у нас достаточно существенные, и цену неоднократно останавливали. То есть, сейчас мы их здесь отметим и перенесем. вот они у нас частично дублируют. смотрите сейчас цена находится на уровне пока еще непонятно поддержки сопротивлений но в принципе сейчас уже как сопротивление выступает связи с чем если сюда не пойдут не хватит силы то основное движение основное движение первоочередное мы можем увидеть 79 500 79 470 дальше как показывает практика с вероятностью 70 процентов будет откат коррекция ну как минимум консолидация и в ближайшие, я думаю, в ближайшие 7 дней мы можем увидеть движение как раз вот в эту область, это область 78900, 79210, ну и в принципе у нас здесь под, практически под каждой областью, как, как вы можете обратить внимание, есть существенные лимитки, останавливающие намного сильнее, чем здесь, поэтому в первую очередь обращаем внимание вот на эту область и вот на эту большую область. Дальше на ближайшие семь дней, я думаю, нет смысла говорить, уже обзор будет не такой точный. Я думаю, можно будет скорректировать либо в четверг, если будет у нас обзор, либо во вторник, уже на следующей неделе, после того, как пройдет данная ПВП. Опять же, таки, все логично. Данные ПВП хорошие, канадский доллар падает. Как минимум, кратковременно. Опять же, таки, напоминаю, что канадский доллар у нас связан с нефтью ну а по нефти мы сейчас с вами наблюдаем ну вот смотрите снятие стопов вот пик принт и все чит стопы сняли ну, и сейчас мы будем ожидать коррекции смотрите по нефти как мы с вами ранее обговорили мы ожидаем коррекции давайте я сразу вот здесь подкорректирую вот, вот так вот да ожидаем коррекции движения наверх а канадский доллар в первую очередь э, это э, фьючерс экспортный и он зависит от э, нефти поэтому допускаю что может быть не все так и гладко и логично как я показал по по канадскому доллару и в ближайшее время возможно я скорректирую данный обзор но пока по канадскому доллару все видится именно так в любом случае стоит посмотреть. И вот эти уровни, которые я обозначил, они будут играть уровнями поддержки сопротивления. Что касается канадского доллара, в принципе, все. И последний на сегодня это английский фонд. смотреть На прошлой неделе мы с вами говорили о э, коррекции вот в эту область конкретно 70 29 75 был хороший качественный торговый вход после чего цена у нас с э, таким продавливающим движением коррекционным э, пошла наверх э, первой основной целью о которой мы говорили о котором мы говорили, это была цель 1.31. Мы, в принципе, видим, что здесь произошло закрытие позиции и сейчас цена откатывает вниз. Это первая такая основная цель у нас была. Это, в принципе, можно уже убрать, не не нужно. А, цена, в, в первую очередь, будет откатывать к уровню 1.3050. 1.3050. И основное движение, я планирую, что оно продолжится. То есть основное движение... Я рассчитываю, что в ближайшие две-три недели у нас будет один. Ну где-то один, тридцать два сейчас пока сложно сказать, в любом случае вот в эту область с возможными корректировками. Раз 2. пока основная цель это 133 это что касается фунта стерлингов так что все у нас остается в силе на данный момент разворота пока Потенциального разворота я не вижу, и поэтому я бы вам рекомендовал искать покупки в первую очередь от, наверное, от уровня 1.3050 э, с целью ближайший 1.31, если совсем короткая цель на три дня. И 1.31.75. Э, как вариант промежуточная цель, это обновление вот этих хаев. Это 1.31.40. Вот, вот поставим такую промежуточную цель. 1.3140 это как промежуточная цель внутри дня это что касается обзора на сегодня ребят вопросы есть по какому-либо из фьючерсов если вопросов нету ставьте минусы и на сегодня мы будем заканчивать если вопросы есть то волком не стесняйтесь спрашивать Ни вопросов не а вот минусы есть в принципе на сегодня можем считать что обзор рынка закончен желаю вам искренне профита всегда пожалуйста не забывайте э, комплексно подходить э, <coughs> не забывайте комплексно подходить к анализу рынка вот э, не забывайте делать э, скажем так Подтверждение, искать подтверждение к своим входам. Ну и всем большого-большого профита. Всем спасибо. Всем пока-пока.